Повелось друзья родиться в Таганроге, среди великих исторических имен, Событий радостных, счастливых было много, И я в свой город Таганрог навек влюблен, Дышал я с детства его улиц ароматом, когда акации с каштанами цвели, Ах, как же хочется вернуться мне обратно. Времена И к переулочкам, что к морю нас вели По Таганрогу я иду, по Таганрогу Иду по городу, в котором вырос я По Таганрогу я иду, по Таганрогу Вот здесь, друзья, прошла вся молодость моя Я помню все свои тетрадки и отметки Училки классный строгий взгляд из-под очков и нашу школу номер десять В самом центре Что воспитала нас Наивных дурачков И как всем классом Убегали мы с уроком, С мечтой скорее закончить Школьные года Но мы тогда еще совсем Не понимали Что это время Не вернется никогда По Таганрогу я иду По Таганрову Иду по городу, который Вырос я. По Таганрогу я иду, по Таганрогу Вот здесь, друзья, прошла вся молодость моя Я вспоминаю, как от щелки по Бродвею На танцплощадку в парк мы горького обрели. На пятаке там под оркестр танцевали И в тихорях портвей пили до зари А с девчонками на пляже загорали